Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мермелкон. Меня зовут Никита. Продолжаем играть в Horizon Frozen Wilds. Первым делом, первым делом мы отправляемся с тобой к торговцу. Хотя у нас здесь есть торговец. Тогда пошли к нему. Зачем к торговцу? Потому что у нас нет мешков, у нас нет абсолютно никаких ресурсов вообще. Ну только вот это огнижара у нас вообще. Вот самое главное огнижара нету. Это самое наше главное оружие. Его нету и его нужно приобрести любой ценой. Нужно приобрести аптечки. Это раз. Из этого можно сделать дело. Я рад, конечно, что можно, но как бы. Пусть будет, пусть будет. Сейчас вообще каждая печенька может помочь. Плюс на нем быстрее добираться. А как бегать на них, я уже забыл. Извините, я побежал. Ой, хер ели. У ч ⁇ моего этого пацана долбанули-то? Ну, это война, вы же понимаете. Ну, они первые начали. Ах ты козел Ну что то подобрали Огнежар даже да? Да нормально Да у этого тоже будет огнежар Блин только я конечно блин хилок потратил на это вообще Так как бегать? Как бегать? Вот так вот все я понял Ой прости пожалуйста я не со зла Нет огнижара, нет огнижара. Как бы для чего огнежар? Огнежар для бомб. Бомба это самое мощное у нас оружие. Да, так, дальше. А, это еще не все. Дело в том, что у нас следующее задание 50 уровня. 50, Карл, как? А -а -а -а, крабики, да? Подожди, остановись, остановись. Да ладно? Оглушило мою даже? А ну это так работает даже. Внезапно. Ладно пешком дойду. Хилки, хилки, хилки хорошо. Ой, меня кальмар заметил, все жопа. О. Смотри, как он меня быстро потерял, прям. Куда я бегу? Я бегу куда-то туда. Капец мне еще бежать, это капец. Ну ладно, бежим. Доберитесь до засечки. Я не знаю Не знаю сколько до конца Это просто башня одна Без сторожей Никто ее не охраняет ну как бы охраняет Большой страшный дядька но Мне как бы пофиг Я как бы вхожу в сеть Не насрать Как мы поняли ее можно захватить Не расчищая территорию вокруг Поэтому я, в принципе, плевал на то, что там а, этот здоровый страшный мишка, она же захватилась. Нет? Да иди ты в задницу тогда. Иди ты тогда в задницу, вышка. А, сейчас я не готов на тебя тратить ресурсы, потому что мне мне они сейчас нужны. Кстати, я забыл совершенно про вот эту комбу нашу. А, как она? Вот так. Так. У меня же есть а, немножко этой, как у концентрации воздуха получается. Я совершенно забыл про этот навык, а он бы мог бы нам помочь как раз-таки очень во многом. Опачки. Это я удачно зашел? Особый предмет, для чего он? Это типа как... А... Скажи, я скажу. Это типа как сосуды в основной игре. Да? Да? Если да, то плохо, если нет Их можно продавать, то это отлично Потому что мне сейчас очень много денег надо Прям, мне денег нужно Сколько никогда в этой игре не было Кто? Чайки? Да, маяха, чайки мои Родненькие Чайковские Чаюнские Еще одна вышка Да сколько здесь этих вышек? Столько зараженных зон нет в игре, сколько вышек. Камень, камень возьми. Камень пригодится. Так, они что ищут меня до сих Нашняя пор? не работает. А если перехватить управление. Че, там да, мы уже это делали, и чё толку? Перехватываешь управление, им, в принципе, наплевать. Еще задание. Так, я не знаю. Сейчас а, а, тебе спойлер, кино, сотри. Опачки, а что это? А, а, а, а, а. Ничего не видел, ничего не видел. Ладно, если что, на паузу поставишь, посмотришь. Если вдруг ничего не понял. Это что было сейчас? Игра надо мной шутит, что ли? Шутки шутит? Не надо так. Так, ну давай торговать. Давай торговать. Если у меня что-нибудь на... У меня есть на какой-нибудь новый лук с новыми стрелами, кстати, смотри. пробивной лук банук ну кстати, это неплохо. ударный лук банок. я бы взял, тем более у меня самоцветы позволяют. а вот со сколками у меня беда. давай, я возьму пробивной лук банок. попробуем его за место вот этого продать. Первый обмен с синими самоцветами, наверное. Сердца продавать нет смысла, ядро машины малое. Ну, я бы продал, допустим, два. Одно на всякий пожарный оставлю. Шлаковое стекло я не видел, чтобы куда-то шло. Хотя куда-то нашло. Светящаяся плетка для... Для чего-то идет. Так, линзы, линзы, линзы тоже куда-то идут. Но мне сейчас очень нужны деньги. Мне сейчас очень прям позарез нужны деньги, поэтому я продаю. Я, извини, я продаю, но я пока... Чтобы прям супер-классное нам, я не видел, что... Ну, типа, костюмы можно покупать за линз. Ну да, ну... Ну и что? Как это нам поможет во время сражения? Ой, что это? Это что? Пустынное стекло. Продать все нафиг. Заработаем еще, если надо. Обработанный металлический блок. Продать! Мне нужны деньги. Мне очень нужны деньги. Это... Я могу столько накрафтить бомб? Это же морозильная вода. Да. Это я столько бомб могу сделать. Серьезно, нахера мне столько морозильных бомб? Ну серьезно, мне столько не надо, я столько не использую. Я лучше денег возьму. вот Мне хватит 100 штук, мне прям за глаза, я думаю, хватит. Ну ладно, вон 120 у меня и будет. 120, я думаю, хватит. Ну да. Это все пусть будет. Ветки, ветки, ветки, ветки. Веток у меня до херища, да? Нельзя продать. Почему? Это что? Искровый, из, искровый зарядник. Так, одну сотку продам. Или две сотки продать. Нет, две пусть. 60 продам. 60 продам. Дальше, дальше, дальше это надо. Это все электрические огнежара, мало. Этого тоже не особо много. Что и столежок для чего он нужен, я не помню. Ну, в принципе, все. Тут за эти копейки я размениваться не буду уже. Оружие взяли. Одежда. Кстати, одежду можно было купить. А мне не хватило бы. А, ну вот это хватило бы. Да и ладно. Не страшно. Вот это что? Тысяча. Да я не... Пустынное стекло, кстати. Да ну, оно чё? Этот костюм про... лекарственным маслом обеспечивает медленное восстановление запаса здоровья. Ах ты сука! Блин! Это косяк! Да блин, ваше здоровье мне, блин, как это, у, как, что слону дробина, блин, здоровье было, здоровье нету. Это, это для такой, знаешь, методичной тактики отступления. Ты пошел, дал кому-то, раздал пиздюлей, спрятался, отсиделся, выждал и пошел снова на, на, навешивать. Такой, да, имеет место быть. А я могу сразу боеприпасы покупать? Комплект, э, полный комплект, 10 штук боеприпасов для ледомета. У меня нет такого. А, ну слушай, это, кстати, удобно. Полный комплект, две штуки. Капец, как много. Так, давай я возьму. Так. Сколько можно взять? 6, по-моему, максимум. Огненных стрел. Давай возьму. А, дальше. Дальше, дальше. Это что вообще? Электрический, электрический стрел у меня вообще ни разу не было в жизни. Это я сам себе накравчу. Куча камней. Давай. Камней я возьму. Камням я рад. Но у него, кстати, не все есть. Так, ну давай я еще куплю... Сколько-сколько ты с ума сошел? Карта. Самоцветов. Ну пока не надо. М -м ладно, я вот беру, смотри, укрепляющиеся зелья. Три штуки. Беру целебных зелий по максимуму. Блин, проводов мало останется. Металлические сосуды вот сюда пойдут. Дальше, дальше, дальше. Я беру огнежар. Это прям по-любому. Это прям... А, кстати, комплекты мне тоже нужны. Давай я возьму штук 5. Ну, все, хватит столько. Дальше. Огнежар, огнижар, огнежар. Вот так вот. Ну, все, прекрасно. Пока все выглядит неплохо. В принципе, с этим уже можно что-то делать. <свист> О, это новенькие. Жатвенная стрела. Ну, мы ее опробуем. Что для нее надо? А, давай я сделаю. Опа. Опа. Так, это все есть. А, вот это надо. Раз, два, стоять. Вот это раз. А, вот этих могу сразу накрафтить. Эти тоже пусть будут. Это огнежар. огнежар тратить не буду. Все. А, на бомбы накрафтим, если что там по пути. Быстрое сохранение и идем на миссию. Сколько времени? Уже 13 минут. У Меня... Запасы в длинной засечки пополнены. Патрулья Поговорить с, с Аратаком дополнительно. Нетоклыков. Это Аратак Нас да? Еще три охотника прошли испытания. Одного ну да. Озера. Но цель же была захватить гору. Это не Аратак. А, а Аратак. А. Если мы не вернемся, защищать нашу землю придется вам. А мы вторым шедем, да? Если, конечно, наш вождь с этим согласен. Да, я поддерживаю. Но, надеюсь, до этого Манипуляция не была. Мой вождь? Бремя правления нелегкая ноша. Да я не успел я понять понимаю. еще. Не осознал еще. Вы еще не говорили с Аурей? С чего бы? Она этого хотела. Вернуться к барабану. Только это ее заботит. Конечно же, она придумала, как отбросить мое копье. Карха забрали мою сестру и вернули её не всю. Ну давай Что узнаем. Что случилось с Саурей? Там в плену у Карха. Она шаман. Разбирается в машинах. Может выслеживать, оглушать. У Карха она ловила машины для кольца солнца где их натравливали на невинных. Ее сделали причастной к этой мерзости. Ф какой стыд она испытала под их жестоким солнцем. Она выжила. Она выстояла. Выстояла, напоминая себе о душе и о цели. Это все, что у нее осталось. Угу. Что случилось во время первого похода? Да, давай а разузнаем, а а о то 50 уровень, совершенно. как бы жестко. Но на пути была большая дверь. Что-то вроде котла. Новый металл. А мы таки умеем открывать. Мы пытались ее вскрыть, но безуспешно. Мы обессили. Впереди тупик, а сзади машины. А зажали. Я решил пробиваться назад. Это дорого обошлось. Но если бы мы остались, потеряли бы все. Я не хотел, чтобы это снова случилось с Аурей. Понятно. Да он не знает, что за дверью, Элой. Я Илой. благодарна, что вы пошли со мной. Кто-то должен защитить Аурея. А ты думаешь, я не справлюсь, да? Хотя по большому Будьте счету, звон. да? Ума. Ну, идем. О, Так это мы к финалу движемся, ходу. Или нет, я не знаю. Ну, мне говорили, что дополнение не длинное, но чтобы настолько, за три серии управимся. Правда? но это будет прекрасно, это будет прекрасно, если мы справимся за одну серию, на самом деле. А, в любом случае, если даже вторая серия, ой, вторая серия, вторая часть Харайзена выйдет раньше, я сделаю список, точнее, сделаю видосик с а, нарезочкой по Харайзену. Постараюсь. Элой, вот он. Мой единственный шанс воссоединиться с душой и, может быть, вернуть ее в синий свет. Я бы не смогла добиться этого одна. Мне нужен был чужак. Тот, кто ничего не знает о нас. Но нет, я не это хотела... Ты мне спасибо говоришь? Да, конечно. У тебя талант развязывать узлы, создавать возможности. Спасибо что помогла пройти этот путь. А ты мне про Сайланса расскажи. Жаль только, что для этого пришлось так унизить Эротаку. Да почему унизить? Я-то классный пацан, чё ты. Хорошо, ну, что в ты смысле, женщина. Его. Справедливо, он упрям как камень, но... Иначе нельзя. Война требовала. Как и я. О! Раз я теперь вождь Верака, я, наверное, могу приказать тебе выложить все о Сайленсе. Аратак никогда в жизни не потребовал бы выдать тайны совета. Но ты не Аратак, и если ты имела дело с Сайленсом, то я тебя понимаю. Сайленс пришел в Банур с Дальнего Севера, юным шаманом Савиного Дозора. Этот Вирак редко заходит на юг. Сайленс был шаманом? Да. То есть когда мы послали гонцов в Дозор, нам так сказали. Он разбирался в машинах, как никто другой, и очень хотел обменяться с нами знаниями. Он достаточно быстро вошел в доверие к Совету, и, наконец, его позвали на собрание. Ну, а ты ему доверяла? Нет, но восхищалась. Он говорил уверенным, властным тоном. Я хотела у него учиться, но... Все сложилось иначе тогда мы рассказали ему о нашем самом святом месте замерзших пещерах мальмстрома это месяц пути от банура он был там с нами как заведено на пике зимы когда вернулись на следующий год пещеры были разорены на -а -а -а. реликвии притечь похищены и лед и металл пробиты узнаю старину сайленса он исчез вместе с украденным а отправленные за ним следопыты не вернулись. Понятно. козел. как Мы обычно, творит Хрень. дозор. Но те, кто поручился за него, исчезли. Как будто его никогда не было. Некоторые в Совете засомневались, обонук ли он вообще. А ты что думаешь? Он совершил непростительное святотатство Он беспринципен и опасен. Согласен. Но также умен. Сноровист. И знает о мире больше всех. Кроме разве что тебя. Ну, он так-то через нас узнал все, что Кого ему нужно. Кого другого я бы отговорила. Но ты сможешь потолковать с ним на равных. Только держи ухо востро. Буду иметь это в виду. Да, он козел и Спасибо. По-любому он во второй части будет творить хрень. Для тебя это было не просто, ауре. Мы же знаем с тобой, да? Вернуться сюда. Лишь бы услышать ее голос. На сей раз обе услышим. Хорошо бы. Ты готова? После подъема повернуть назад трудно. Да? <смех> Погнали, что? Это что за шаманские символы? Они помогут нам пройти? Что-то у меня звук в наушниках чуть-чуть иногда пропадает. Наконец поднимемся. Это, это у тебя тоже так или как? нет? Я не вижу пути наверх. Не наверх, сквозь. Оно заледеневает постоянно. Давай, брат! А, оно постоянно заледеневает, а вы заново его отколупываете. А этот на туку с нами идет или как его? На, на, на тик, на так, как его, я не помню. чего идем нас ждет душа да и не только она На а -а -а -а -а -а. так вот как они открывают они просто дым блин вентиляцию пускают как видишь я тоже могу призывать силу притечь <связь> Блин, да ну это такая. Mm. <свят> <свят> Блин, ну это забавно, на самом деле. Элой, <свят> у... это понимает, всю Весь этот сарказм. Но Душа это котел. говорила, когда-то все это было частью владения. Это котел. Крепости, защищавшие человечество от страшной угрозы. Крепости. Больше похоже на машину. Опа. Что тебя удивляет? Ведь синий свет живет в машинах. Вот только остался ли он здесь. Так, 21 ноября 2064 года, прошло три года с тех пор, как я был тут в последний раз, и 12 с тех пор, как ушел с поста руководителя. Осталась только дежурная бригада, и они не понимают, что я здесь делаю. Я тоже я немножко сам. не понимаю. Они-то просят найти способ на время приостановить здесь всю работу, может надолго. Оп. И я не знаю зачем, но судя по ее голосу, произошло нечто ужасное. Тихо, подвиньтесь. Вот куда-то сюда. сюда. Боюсь, Спросите, чего она так Оп, что Почему не цепляемся? В ее глаза. Да, Алло. что такое? Ты к да. Здесь есть послания, как залезть? Е-мое, все. Да. Я как мне подняться туда? Ну вот, типа, надо что вот так. Говорится? Я не совсем поняла. Сюда, надо перелезть. Куда? Колонна из металла высотой супер Не нравится мне... Да блин, ты вы скажите, как туда подняться, пожалуйста. И на вот эту клешню я не могу залезть. Или могу. Ладно. Опа! Вот это я сейчас это. С 4 по-любому так нельзя было. А... Не понял. А вы как так? Уйдите в баню. Читеры, короче. Не вижу читеров. А как дальше? А дальше как-то, ⁇ -мо ⁇ А мне дорогу кто-нибудь показывать собирается? Вообще нет. Как мне туда попасть? Типа наверх. Как наверх забраться? Вот вижу. Вот здесь вижу. Наверное, на том крабе тоже где-то сбоку была лестница такая. Это кто? Рыскарь? А, сейчас уйдет домой. У меня-то есть навык убийства сверху. Че, не канает? А, канает. Опачки. Так, теперь стелс. Проверяем. Раз, рыскарь. Похер. А это бурдюк, это уже... Это не бурдюк, подожди, или бурдюк. Ну так-то многовато здесь. Я не пойму, это бурдюк или нет. Так, ладно, сейчас идем за этим. Сейчас сюда встаю. Вот так вот. Не, надеюсь, они меня отсюда не запалят-то. Так, у этого какой пульт? А, он сейчас развернется уже. Он сейчас разворачивается, мы идем за ним. Ну давай, иди, 50 уровень так-то. Алло. 17 ну нормально. Ну давай, ну пожалуйста, иди. Ага, все, иду, иду за ним. Иду за ним, пока он там будет вступлять куда-то там, высматривая что-то. Мы пойдем дальше. Вот это сейчас была подстава, слушай. Зачем ты повернулся так внезапно-то? О боже, как же вы мне дороги. Проверяем. Да ты закали. А ты-то куда? Ты-то куда? Что это? Это какая-то бесполезная херня, я понял. Я вообще не в тебя, ну ладно. А что так долго лук-то натягивается? Он прям отвратительно долго натягивается. Но он вроде больнее бьет. Ладно. Так, как бы тебя... Ладно. По чуть-чуть выхлестываем его. Ну так неудобно, Мне так вполне себе удобно играть сейчас. С напарники все-таки. Все-таки. Я не знаю. Наверное, единственная игра, где напарники делают что-то полезное. Потому что их не палят, по сути. Их, по сути, не палят. <гублял> ну, ладно, меня так чуть-чуть зацепило. Это было изично. Это было элементарно просто. Я не знаю, это был самый легкий бой в моей жизни, наверное. Ну вот, этот Раскарь, я не знаю, какого хера он Если так быстро повернулся. Размеренным шагом, то и мы тоже. Да вы на меня-то не посматривайте. Я так. так. Подожди, а здесь пройти можно было как-то? Здесь что, был проход? Блять, серьезно? Здесь был проход? Нет, тут было закрыто, не обманывай меня. Тут светилось красненьким. Ты меня это, за шизика не держи. Не-не-не-не-не. Перемотай, посмотри, там было это како. Там было все это како. Ничего не было, не надо. Н не надо, не-не-не, я не такой. О, полезная травка. Я не дурачок. Ну смысле? нет, я не дурачок, это 100%. Я в этом уверен был всегда да, сюда ну дают ресурсов на самом деле так нормально а я там закупился как бы ну ладно лишним не будет не страшно уже недалеко это тем более как сказать последний такой серьезный бой а там дальше мы пойдем уже этой ну или я пойду или мы вместе пойдем посмотрим по таким по, по, по бочкам В они не будут такими тяжелыми мы пытались пробиться вон там но машины отбросили нас. Мы отступили, бросая припасы и неся потери. Теперь нужно победить, хотя у нас всего два воина и беззащитный шаман. Элой не чита обычным воинам. И я не так слаба. Даже если так, можно пойти другим путем. Там машины, но есть и укрытия. Может они нас не заметят хорошо выбором мне ясен идите за мной а мне не ясен Трудный, О, хм. огневолк огневолк огневолк а огневолк это это огненный медведь да это болючая такая зараза а это этот блин который здоровый ледяной о-о-о-о Ну и всего три, да? Противника. И там какое-то энное количество. Типа по стелсу или в бой, да? Да ну нафиг этот стелс, ребята. Никогда не было в этой жизни здесь стелса и не будет. Успокойтесь. Может, <соединяющие> теперь <в синем> <соединяющие> Может, мы скоро меня не последуем за ним. Меня не видно, меня не Заберите видно. припасы. Они помогут нам продержаться Тихо-тихо-тихо, меня не <соединяющие> видно. Меня не видно. Я не знаю, может по стелсу получится кого-нибудь выхлести. Подожди, подожди. Без паники. ща ща ща ща, ща. Отобрази Вы его путь. Выжили там, где не смогли выжить наши опять. Хоть родители. по кругу, сейчас он сюда ко мне повернется. Сейчас он повернется сюда спиной. Я попробую. Я попробую. А-а-а. Не сильно, не сильно это мне помогло, ну да ладно. Охладись! Да ну начинается. Где я? Кто я? Куда я упал? Да Зашибись. А нафига-то я упал? А где он? Ну типа я здесь вою, и мне нормально. Тогда же лучше, наверное. Типа меня тут пота... бляха Сгорел нафиг! Больно, слушай. Блин, нет, они такие серьезные противники на самом деле. Мощные огненные атаки, чтобы противостоять их эффекту, наденьте костюм защиты от огня или используйте соответствующие зелья. Блин, ну давай, ладно, я зелье, Я попробую зелья сейчас. Попробуем зелье, Потому что если не получится зелья... Да я тебя понял, прекрасно. Трубы... Так, трубы, башня, изготовление, э, защита от огня. Ой, да я могу тут нахерачить его прям целую кучу. Ну давай, я буду пить его. Короче, jokingly. короче, отвратительно, -что -что получилось с этим како. Копье Сайленса. нормально. Так, mm -hmm -hmm. что я ищу? Я ищу свой гранатомет. Вот он. Погнали. Вот это другое дело. Вот это, вот это нравится мне. Тела наших родичей остались. Здесь, да кого? Морг. Лови, засранец. Их Может, мы скоро последуем за ними. Заберите припасы. Они помогут нам продержаться. Ой, как хорошо я надамажил сейчас. Пока дамажу, пока дамажу. Пока фигачу. Ой, как хорошо. Ой, прекрасно, просто. Так, так, так, передислокация, передислокация. Но я попал. О, плохо, ужасно, отвратительно просто. Лечусь, лечусь, лечусь, горю, горю и лечусь. Что, где, кто меня пьет? Да, блин, какой же ты огненный. Я ничего не вижу, я еще не понимаю. Война идет. Он за мной бегает. Все, умирает, умирает, умирает. Не умирает. Ладно, ладно. Вот сейчас умирает. Минус один. Минус один. Как? А где боеприпасы? Куда все делись? А что я туплю-то? У меня же есть оружие. Так, вот этого добивай сначала. Блин, нет! Так, подожди, подожди, не то. А, где, где, где, где, где, где, где. Так, мне нужен отвлекающий маневр, ребята, отвлекающий маневр. Да ты смотри, какой дядька, а. а. так это этот же, носорог, который, блин, был тогда на арене. Подвиньтесь, пожалуйста, дорогой человек. А, так. Ой, не успею. Да ладно, успел. Прекрасно. Где все хпшки? Так, что у нас тут есть хпшки? Нету, плохо. Плохо, плохо, плохо. Где-то еще можно было подобрать. И все, лутаю, все, абсолютно лутаю. Подожди. Модифицировать оружие. Я могу модифицировать свой новый лук. А, вот так, да? Ну, хотя бы так. Ну, у меня просто нету места под эти... Какой, защита от огня или от холода? Ну, от огня, наверное. Так, это что? А, что, больше нет боеприпасов? Тепло. Да я понимаю. Подождите секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас, сейчас, Ну что вы, куда вы бежите первее паровоза, а? Понятно. Наши я это с собой И беру, ребят. А, пять патронов. Нахер он мне нужен. Ладно. Справились. В целом... Бой был. Ну, он такой был, знаешь, непонятно. Что-то везде взрывается, горит, блин. Этот где-то на 40 бегать. Без пацанов бы здесь было вообще. Отвратить. Берегитесь! Машины. Ой, блин! А! Где мои 5 патронов? Опа, опа, опа. Сканируй! Бежим! Так, берем. Установить геотермальную систему а вот добиться того, чтобы она смогла снова запустить ну, так боя... А он потерял меня? Эй, ты! Глупыш! Как же долго накапливается этот лук! Прям отвратительно долго! То есть вы в прошлый раз такой аравой пацанов не вывезли, а сейчас мы втроем, да, возьмем и такие молодцы. А по-моему, я не попал. Не, ну так-то я сейчас попал ему в мусорах. Да я попал, взорвись! Да ну, хорош! Так, так, так. Ну. Ой, хорошо, отлично. Еще, еще, еще одна дамаж. Ой, а где мои хп? е А че он такое дело страшное, что у меня ХП так много отнимался. Кого их? Он один. Аратак. Сейчас математика беда вообще, я смотрю. Но ну, я ему что-то взорвал, кстати. Ну мы так его добьем. Так его добьем такими стрелами. Главное, чтобы он сейчас не психанул и не побежал. А он что-то А он старается это сделать. Он старается это сделать, но мы ему не дадим. Просто не. Не-не-не, остановись. Остановись. У меня патроны кончились. У меня еще такие есть. Ара так, подвинься. Да не страшно, остановись! <смех> да смотри, он все равно меня достал, а И скинул вниз, козел такой. Ну ко мне ты не спрыгнешь Да все, умирай, ну хоть как-то надо дамажить Да какие два урона-то Да вот прекрати Хватит жить уже <смех> Да <отвали> от меня. <смех> Да у тебя осталось-то писюрик, блин я не хочу тратить на тебя все, блин. Да, жаловь, да ладно, сколько у тебя хп? Да неужели? Да ты колыбу, блин. Нормально. Справились. Кое-как. Эта башня наша цель. Как подняться назад теперь, скажите, пожалуйста. Он меня выкинул просто вниз. Он сказал, что ему не нравится со мной общаться. Хорошо, ладно В принципе, я просто, ну, меня пугает уровень 50 задания. Но пока мы как-то идем, ну, можно сказать, уверенно Даже по хпшкам еще достаточно все неплохо По ресурсам тоже От машин здесь негде спрятаться Ну, кстати, огнижара это огнижара вообще прям отвратительно, прям как мало Я сейчас все уже потратил мы будем обычными стрелами справляться. Но, блин, с большими машинами. В прошлый раз была открыта. Демон закрыл ее перед нами. Ну ладно, пойдем да, обход. В чем проблема? То есть вы даже дальше прошли, чем до сюда? Ну ладно. А как он закрыл? Он же не умеет. Или они умеют? Здрасте. Да, обходной путь? О, это какие-то нычки. Да, огнежара много. Ну, пять. Может понадобиться. Ну, конечно, может. 5 огнежара. Это тебе, блин, это... Это, можно сказать, целое состояние в этом мире. Я не знал, когда нам говорили в самой первой миссии, что... А, так это обход. Это обходной путь. Я понял. Мы бы могли в обход вот здесь пройти. Как раз таки. Догадался я. Только что. Прикинь, какой я умный. Наверное. Был когда-то. Или буду, возможно, когда-нибудь... А что что-то страшное стало? Что за музыка страшная, Ратак, когда ты включил? Ага. Это проектор. Может, чтобы показывать голограммы без визора? Ну, надо покру... Ну давай, включай. Спасибо, что вы пришли. Я так рада. Не каждый день у всех нас бывает шанс выпить жерле действующего вулкана. Правда? Ну, кроме Джорджа. Но у него такая работа, что не грех иногда и выпить. Ничего этого, здесь бы не было. Анита Сандова. Вашего дорогого, любимого директора Кенни Джо. Чего я первый раз про такого слышу. Так что за тебя, Кенни? Ты заткнул пасть Еллоустонской кальтери. За это полагается Маргарита. Пица Маргарита. Я бы хотел кое-что добавить. Этот проект был бы неосуществим без нашего ведущего программиста. Спасибо, Григорий. За то, что ты подарила нам... Бирюзу. Кого? Присоединяюсь, директор Джо. Ну что, Бирюза? Сколько всего ты насчитала? Текущий прогноз 1654... Душа? О, так давайте же выпьем за грядущие 1654 года спокойной жизни. а, -а, -а <связывая> они здесь спрятались от а Роя? Это была душа и с ней предтечи. Я поняла лишь часть из того, что они сказали. Ты была права, Урея. Все это построили, чтобы предотвратить нечто ужасное. И у них получилось. Что касается души, я начинаю понимать, что это такое. Да что? Мы можем войти. Работу геотермальной станции можно приостановить. Система охлаждения замаскирована. Ага. Основные проблемы решены. Почему же я так нервничаю за следующего шага? Мне всего-то нужно установить таинственную программу Аниты и поговорить с ней. Это ведь даже не человек, верно? Что за программа? Подожди, я просто пытаюсь понять, какой это из протоколов э гей. Так, проснитесь, пацаны, мы обосрались. Он идет сюда. Отвернись, отвернись, пожалуйста. Отвернись, он уже здесь. Не, не, не, не, не, -не нихера. Моя атака была внезапнее. Так, следующий Так, там еще один ходит А, он там не один Ну я же его видел, но ну, что ты меня обманываешь Как вот этот Меня может видеть отсюда вон, вон, вон, вон, вон, вон Да вон же он ходит Ой, да мне пофиг, если честно Не особо я вас и боюсь А вы еще и глупенькие Поэтому, как бы, чего сбояться. Иду сюда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Они на вулкане построили что? Что это? Что-то связанное с погодой. Может, это какой-то протокол, который отвечал вот как раз за погодные условия. За воссоздание погодных условий. За их регулирование, за их контролем. Был такой протокол? Я что-то даже не помню. Там было до дохерища протоколов. Но конкретно вот этот я не помню. Это кто? Опять это... Блин... Опять это мразь. Но я не успею сейчас, походу. Он повернется. Оп. Ладно. ай яй яй яй яй яй яй, -яй. <qual? ээ> Куда я упал? Ну ладно. Куда-то упал. Тихо-тихо, этот лютый волк идет. Блеха! <решил> <решил> а, запалились, запалились. Да пошел ты в жопу, короче. <решил> да он всех сжечь шел нахер. Да пошел в задницу. Где моя защита от огня? Защита от огня. Защита брони. Да ты, блин, заколебал меня. Да хватит меня сжиг... Да хватит. Он, он б... Да он безостановочно просто бьет. Как с ним вообще драться? Есть. Что-то выключил. Блин, надо на патронах сэкономить-то. По-моему, он сломался, нет? Да я не останавливаюсь. Но мне приходится. Я херею, как он летает. <свят> он просто все жжет на своем пути. Да <свят> вот смотри, просто сколько огня! Я не успеваю вообще ничего ему сделать. Он просто меня убивает. Это отвратительный противник, просто ужас. Он просто ужасен во всем. Он как-то на реактивной тяге просто по всей карте может летать. И что ему сделаю? Ну, просто плевать на все, что я ему пытаюсь сделать. Давай этот, как у аратак. Делай что-нибудь. Ай, моя имба даже на него не работает. Нахерень. Короче, иди сюда. Ты мой. Да ты мой. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Предсказуемо. Все, все, все, до свидания. Да путь, синий свет. Перебиваем. Да, давайте передаважим. Вы ему вообще дамаг наносите, ребята? 11 тысяч, ни хера себе за него дают. А чу за него так много урона дают? Урона в смысле этого? Нет, нет, нет. Опыта, опыта, опыта. За него очень много опыта дали. Я могу что-нибудь прокачать? Я хотел качать что? Достигну 40 уровня. Спасибо. Ну давай вот это. При прицеливании из любого лука, чтобы посадить, на тетиву еще одну стрелу. До трех стрел. Ну, это, знаешь, когда из засады, в принципе, удобно. Это как я делаю? Подожди. Я вот а, целюсь. Целюсь. Подожди. Это я вот так. Ааа! Вот. Хорош. Ладно, это, это мне кажется удобно. Неплохо. А, неплохой навык, когда опять-таки а удерживать а эта дверь была открыта скажите мне пожалуйста машины идут приготовьтесь серьезно что вы предлагаете мне с ним делать у него, бляха, гранатометы, пулеметы. У него все есть, бля. У него есть все, чего нет у меня. Как с ним драться? Как ему отстреливать? что -нибудь вообще? Тема и хп вообще, кстати говоря. Сейчас бы драться с Громозеем. С Громозеем. Вообще, серьезно. Вот, ну, ну вот кто? почему вот почему именно ты ребята вы перебили мою атаку нету у меня вообще ничего нету против него вот смотри что он творит что он делает а я еще не попал прекрасно ну, как долго Отвратительно долго. О, конец тебе, дружище. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. А ему похер, я понял. Это на него не работает, конечно же! Так, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Сбиваюсь броню с носом. Да я же выбрал это. Нужно сбить броню. Нужно сбить броню. Вот эти А это ему что-то делает вообще, а? Это просто сбивает компоненты, правильно, брони. Так, ладно, но пока все выглядит неплохо, а вставлю укрепление. <свес> блин, эти, а блин. Чего? Как? Я укрепление поставил. Где все мои хп? Меня с двух этих штук убило. Я просто не заметил, как у меня ХПшки кончились. Так, ладно, ладно, ладно, как с ним драться? Весь огнижар на него сливать это, блин, глупо. Дальше будет еще что-нибудь сложнее. На... Мобилизационный... Так, хорошо. Ладно, защитим. ладно, ладно, вон он идет, он идет, он Почему? идет. Машины как идут, пусть идет. Как бы пусть идет, как бы насрать на это все. А -а -оп. Блин, ну ему надо сшибать по-любому, это как бы компоненты защитные. Да я же выбрал, ну что Да хватит по мне топтаться, что ж ты такой плод? Ну, блин, он, от, он отвлекается на них одни, а на... точнее. Пипец, просто какой-то. Отвратительно. Опа, прошел мимо. Хорошо, ладно. Так и так. Я еще не попал. Да как так? -то? Как в такую здоровую херню можно не попасть? Так сюда херач сюда, сюда, сюда. Давай в бочину, в бочину, в бочину, в бочину, в бочину. Копик. Да дай пролезу, дай пролезу, дай пролезу. Хорошо, что он не топчет меня. Ему надо отстрелить э -э, компоненту вот этой пушки, блин, турели все. Да не ставь сюда. Ага, ага, ага. Так, ну и собственно все, кончились. как задела его ладно <laughs> давай давай это ты просто просто по пути к себе я постав проставляю ловушки капец просто отвратительный противник а почему ты обходишь мои ловушки скажи мне пожалуйста он просто не наступает в растяжке почему ты не наступаешь на мои растяжки это нечестно. Я фиг поверю, что он на них не, не попадается. Да, ёб твою за ногу. Да, Эллой, давай, заберись. Надамаживаю, надамаживаю. Можно, в принципе, взять каната и вот этот. Ой, попался, отлично. Так, есть у меня еще? У меня еще одна. Ну блин, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит. Ему надо... Ему надо снести вот эту фигню, которую он а, выпускает в гранаты. Отвратительно долго. Этот лук ужасен просто. Он очень долго. Я еще и не теми стрелами стреляю. Ой, ну я попал, ну, блин, чуть, чуть вообще. Чуть было. Я стрельнул просто отмашкой. Ладно, хорошо, дальше. Дальше что у меня есть? У меня есть вот это, хорошо. Ставлю это. Ох, а щас, блин, размечтался. Я ставлю это. Да блин, какой же ты сильный! Что у меня есть такого Что его может выхлестнуть У меня есть огнемет Буревик банук Что он делает Что он делает Он бурит Подожди Конечно сейчас время экспериментов Прям самое то да Ой хорош А нормально Слушай Постреляем Нормальная тема, подожди. Да, тихо, тихо. Ай-яй-яй. Ай, ай. У него хвост отвалился, кстати. Ну, чуть-чуть дамажим. Кстати, патрон на него это. Ну, неплохо, слушай, это классная тема. Ладно, ладно, ладно. Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Еще боеприпасы. Отлично. Давай, давай, давай, давай. В рожу ему в рожу, в рожу, в рожу. Плюю, плюю, плю, плюю, плюю. Давай, давай, давай, давай. Хорошо, хорошо, отлично. Это превосходно пока идем. А, у него еще есть гранатомет. Да -мо. Пипец, просто. А у нее тоже такая же палка, кстати. Отлично, отлично, отлично. А вот это бы, блин, выхлестнуть. Вот эта фигня, она очень болезненно бьет. Хорошо, еще. Пока патронов хватает. Когда бежит на меня так, у меня сердце останавливается. Тихо, тихо, тихо, спокойно. Ну, блин она не выхлестывается. ты что делаешь и ты хочешь чтобы мы все проиграли сразу но ну, все он умирает Кажется, у нас да нормально я не высоко ценю песни о подвигах но эту битву заслуживает того чтобы они спели так давай споем Теперь открыть дверь давай смотри, Сможешь, лу, гори. Сейчас гореть Волгореченька реченька при Прихожу, прихожу к тебе с тоской И что это? Зараза-система. А почему появилась зараза? Это какой-то под протокол Аида или что? Объясните, пожалуйста, с точки зрения лора и игры. Я понимаю, что как бы... Душа это какой-нибудь под протокол. Я не здесь долгие годы. А, она была здесь раньше? И с тех пор демон тут воцарился. Как будто зараза охватила оборудование. Все изменилось. Исказилось. Той тропы, по которой я ходила к душе, больше нет. Успокойся. Мы найдем все будет хорошо. Обещаю. Сколько время? Ебрасное. Пол одиннадцатого. Ну ладно. Надо потише быть. Идем. Уже все отдыхают. Да. Покончим с этим. Надо быть потише чуть-чуть. У меня уже все отдыхают. А нам нужно покончить с этим. Ну давай покончим. Ну что ж. Справимся. Ну я надеюсь, больше таких жирных сильных врагов не будет. Кстати, говоря о врагах и сундуках, у меня же есть куча сундуков. Понятно, понятно. Пойдет. Сюда идем. Понятно. Это что-то новое? А у меня закончились эти какое? Вождь Верак, одежда. Кстати, да. Ну хочу за одежда. Uh, секундочку. Одежда вождь Верака. Ну, шапки у меня не будет. Да? давай наденем, ладно. Я буду вождь Верака. Ну, шапки не будет. Но пускай будет в этом, ладно. Ей потеплее всяко в этом. В этом ей всякое потеплее. Как бы статы я не ощутил, чтобы они сильно как-то прям помогают. Ну, хотя против определенных врагов, как бы да... Против определенных врагов вполне себе, вот против волков защиту от огня надо ставить, это прям, это прям 100%. Что? Это похоже на Аида, только голубого, ой, фиолетового, сиреневого, вот. Тут же это какой-то свет, это не совсем фиолетовый, это такой сиреневенький, правильно? Новый металл, новые машины, пламя и молнии, это место для машин, не для людей. Ну, так-то да. Я согласна, брат. Опа очки, аккуратненько. Отсюда шахту не перекроешь. Надо на ту сторону. А ч, мне никак нам здесь нам не надо пройти? Ту шахту. Ждите тут. Я подумаю, как нам перебраться. Давай подумаем. Пока ты думаешь. Хорошо, Эллой. Лови. Да ладно, я тебе только шапку снес Ну, я тебе типа, здесь. Оп. Я так, на всякий случай, чтоб не мешал. На самом деле за машин сейчас дают очень много. А, за счет дополнения я неплохо так уровень поднял свой. Но я здесь не пройду, правильно? <связи> и что, и где? И куда меня выкинуло? <связи> Секундочку, как мне назад подняться? А. -а. Я просто проверил, что сразу меня толкать было. Ребята, мой план отстой. Здесь забраться. Это да понятно, все пихается. Все толкается, все плюется. Что там больше нет? Где преград? На пути. Да, вроде нет. Ну все, поехали тогда. Тогда поехали, поплыли, поскакали. Подгадать момент Момент для чего А, блин, я понял А зачем ты продолжал ползти Я на крестик не жал, она просто продолжила ползти и упала Ну ладно, я понял А-а-а Я затупан, я понял Меня скинуло электричество Все, я прыгаю Нужно перебраться на одном из конвейеров. Можно. Сейчас все будет. А, а, я, я не знаю, как ты так зацепилась, но ты умничка, Элой. Ящик был, ящик был с ресурсами. О, она летит! Ты дурной, что ли? Это просто котел. Теперь надо закрыть шахту. Это один из котлов, просто тупо. Выдвинуть мост я могу лишь с той стороны. Вы что меня... Э, э, придумываете тут? Это да все понятно как. Ты Элой. Ничего? Да элементарно. Вот туда залезть. Ну Элой, ну даже я догадался. Даже я с первого раза догадался. Я, понимаешь? Как ты не догадалась, я не понимаю, конечно. Это все странно, странно, странно. Говорят во второй части лазить будет проще и много больше, где можно будет лазить. И чё? А, я на платформу просто. Ну, посмотрим, что получится. Давай смотреть. У меня, кстати, вот только 40 уровень получили, уже почти 41. Что? Вот Кто? Так, мне же сказали, мост можно. И чё? Что? Вот она. Пора двигаться дальше. Как? Объясни мне, как. Может, ты меня подкинешь? Ну, серьезно. Это я падаю, это смерть. А ты откуда пришел-то? Ой, как эта штука жарит. Как она его жарит! Вот что вот это делает. Но ну, она типа больно не бьет. Для чего она нужна вообще? Так ладно, я не буду это выпендриваться, у меня есть абсолютно убийственная штука. Зачем? За что? Почему вы меня постоянно сюда выкидываете? Но, ты видел? Это, это вообще классная вещь. Это абсолютная мощь теперь в моих руках. Я теперь могу, я, я теперь способен на, все. все. На все, что только можно и нельзя. И чё, как мне теперь? А, мне опять запрыгивать, я понял. Ладно, поехали. Поехали дальше. Ну, типа, если я здесь прыгну, будет больно, Да. Теперь надо их переправить. Так, давай, спрыгивай, Лой. Нормально, не больно. Вполне себе даже было приятно. Главное, когда ты приземляешься, подогнуть ноги, ну, просто присесть, чтобы погасить амплитуду. Все а еще лучше кувырочек сделать, если ты умеешь. Наверное. Потому что если не умеешь, лучше не делай, потому что это чревато последствиями. И что? Перезарядка, перехватчик. Мне надо это перехватить или чё? А, помогите атаку Рэй пройти через цех. Ну я помог, и чё? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, надо было плюнуть в неё. Вот так гора была раньше, прежде чем явился демон. Ну это просто получается один из котлов захватил демон. Обход успешен. Ограничители действуют. Всем людям кто слышат. В моей системе проникла Программа демон неизвестного происхождения Трассировка показала Что она носит именование Гефест Ее нужно остановить любой ценой Она перестроила комплекс На сохранение оборудования Доклад неизбежен Прилагаю к сообщению дополнительные данные. С нами говорит душа Это запись. И предупреждение А почему Гефест разбунтовался? Он же был частью нового расслабляла. Согласен частью геи. Это имя тебе знакомо? Да, но я не знаю, что он здесь делает. Я тоже не знаю. Может, душа расскажет. В посланиях? Я не понимаю. Да, может быть. Пойдемте дальше. Почему Гефеста сбунтовался? Он, он не. Он создает машины. Да? Вот эти как раз комплексы это Гефеста, котлы. Правильно? Ну Если я правильно понимаю. Ой-ой-ой-ой. здесь их строят. Как и сказала душа. Ледоклыки. И их очень много. Очень много. И я поищу путь дальше. Надо обходить по-любому. что Если нас запалят, это будет очень больно. Да ну, где здесь прятаться? О. Да твою-то заново. Повсюду враги, повсюду. Отвратительно, не поворачивайся. Это кто? Это волк? Огневолк, блин. Два огневолка. Охеренно. Опупенно. Ох... А -а Офигительно. Классно. Давай взламывай и бежим. Пока меня не видят. Пока только ищут. <связь> Я иду, я иду, я иду. Просто иду. Ё-моё, а как я иду-то дальше? Подожди, есть где-нибудь? подъемчик какой-нибудь. Ну блин, нафига я сюда пришел тогда? Блин, я могу, конечно, попробовать перепрыгнуть, но что-то это такое сомнительное. Но... Да, когда меня это останавливало, конечно, но... Ладно. О, божечки, божечки мои, ну как же это обойти? Я не хочу с этими волками драться, они отвратительные противники. Они просто спамят огонь повсюду и не дают тебе ничего сделать. Хотя у меня теперь есть классная бумпалка вот эта. Бу -бу Буровик, да? Ну блин, она прикольная. Ну вот видел, мы краба с тобой снесли Машины. просто элементарно. Здесь их строили. Ладно, давай попробуем с другой стороны зайти. Как и сказала душа. Ледоклыки. И их очень много. Опа. И я поищу путь дальше. Оп. Оп. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Капец, я тут на шару, конечно, бегу. Прям настолько на шару, насколько это возможно. Оп. Бляха-муха. А как мне туда попасть? Едите их там, конечно. Бляха, муха. Это косяк. Бляха. ай яй яй яй ой яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй ай! яй яй яй яй яй не дергаемся особо тут еще что? Ну, не знаю, свалит нет, но ну, не прям там, а, -мо. Они же поврежденных своих соратников не находят. Блин, этот лютый волк сюда смотрит. Смотри туда. Ой, смотри туда, смотри туда. Блин, и этот волк здесь. Ну, ⁇ -мо ⁇ Как же вас обойти? Вы такие опасные ребята вообще не могу сейчас. Ой, меня видят, кажется. Я не вижу. Я не вижу, как туда подняться. Тут нет подъемчика. Тут есть эта собака дикая. Ну, кстати, подожди, а если? Во... Так, ладно, я думаю, я думаю, я думаю, как обойти. Может, нужно наоборот куда-то сюда? Тут куча оборудования. Давай попробуем. Давай попробуем куда-то сюда. не хватит хп на вас. Зачем так делать? Арена, ты понимаешь, в игре, в которой нужно ворачиваться, создают арену, на которой ты можешь навернуться и разбить тебе голову. Блин, ну это зачем? Водичка кончается. Капец. Все нормально сейчас разберемся я не знаю как их обходить зачем я туда пришел я вообще не ожидал что там эти здесь их строят О -о -о. как и сказала душа короче ледоклыки короче и очень много. короче поля я поищу путь дальше мы не будем искать путь дальше лой. мы будем жарить А теперь, давай, иди сюда. Да ты смотри, какой, блин, этот. Да почему тебе плевать просто на мои атаки? Чем бы я не стрелял, им вообще насрать. Абсолютно. Да, здрасте, на. промолчу <свист> а -а -а. машины здесь их строят как и сказала душа ледоклыки и их очень много и я поищу путь дальше Так вот же подъем. Твою занугу! Давай ты меня не будешь палить сейчас. Отвернись. Срочно отвернись. Не можешь меня видеть. Слишком... Это отвратительный волчар, а? Они очень сильные, я не понимаю. Они их ничего не берет. Не плевать на все. Они просто берут и делают, что хотят. ты зацепи, селой. Не-не-не-не, залезь. Залазь. Сюда нельзя залезть. Плохо. Отвратительно. Ужас. Едем. Давай едем. Капец, ну едем, ладно. Что-то куда-то едем. Ой, капец. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да ну, ну, ну, ну, где я? Падай. Что? Куда? Я типа добрался. Бляха-муха! И чё? как это выключить? Я типа им дорогу надо сделать. Бляха, как это сделать? <свят> <свят> Я думал, если посильнее захнуть, то. Да ну пристань! <свят> да ты смотри, его вообще ничего не берет. Как ты мне надоел. Как же ты мне дорог, а. Да, и давай я еще навернусь. Да все, я сгораю. Слишком маленькое пространство для битвы с ним. Да, и второй, и третьего зовите, чего бы нет. Пошел в Я не понял. Я, я попытался выключить эту хрень. У есть нет. ну как бы, блин. Да. У меня нет ХП, понимаешь, его? Я херею, как же отвратительно все это происходит, а! Да блин, да я застрял! Все, капец. Последнее хп. Ничего нет. Ничего нет. Я, я не вижу ничего. Все, я отступаю. Да почему? Ну нет, не работает, ковро. <с>... <с>... <с>... Что произошло? <с>... Что произошло сейчас? Это бесполезно. Это просто бесполезно. На них ничего не работает. На них не работает ничего, абсолютно ничего не работает. Какая у них вообще уязвимость? К чему? К холоду? Ну, чисто по логике, к холоду. Я честно удивлюсь, если у них когню уязвимость. Это будет вообще глупость просто. Здесь их строят. Где он? Как и сказала душа. Леда колы. Ну, уязвимость кольду. Ну давай кольду, ладно, хорошо, кольду. Кольду у них уязвимость к льду ну давай заменим этот бесполезный лук который встал. И я поищу путь дальше нет мы не будем искать путь дальше мы будем драться мы будем драться мы будем воевать мы будем внезапно уничтожать всех просто на своем пути Да вы доколебали, блин, они мне даже. Они мне мешают даже других обычных убивать. Пришел, пришел, блин, пришел. Помогать своим пацанам. Капец. Я в шоке. А, укрепление, во-первых. Так, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Перезаряжаемся. Куда ты пополз? Можно тебя попросить остановиться? Отлично. Этот готов, корабль. Так, остались сети, да? 41 уровень. Допустим, морковку в чай опустим. Да, давай передамаживай друг друга. Да ну, бесполезно. Да я застрял, ну что ж такое? Уже да, представляешь, лой. Что... Да, отвратительно. Ну, типа, он он. Да блин, как же... Тихо, тихо, тихо, тихо. Да, тихо, тихо, тихо. Главное вынести от того. Они стреляют огнем. Они вокруг себя огонь пускают. Они, они, они вообще читеры. О боже, ребята, я вас запомню надолго. Это правда. Такого говна мне в жизни еще никто не делал. <смех> Я офигею с вас. А чё, что ты заморожен? На секундочку, можешь как-нибудь хотя бы хотя бы сделать вид, что ты, блин, заморозился? Просто бьет в меня. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Занимаю позицию наверху. Да, блин, наверху я занял позицию, чтобы меня отстрелили все, что можно. Давай быстрее, давай быстрее. Умирай, умирай, умирай. А, да пошел ты, я с тобой не буду на одном месте танцевать. А, я застрял. Отлично. Ну что, все, все. все. Ай-яй-яй-яй-яй Нет, короче Я не буду рисковать Я не рискую Поджал он лапку Лапку он поджал, смотри какой Бедный, блин Больно ему, видите ли Как наверх подняться теперь? Вот как наверх подняться теперь? Как я вас туда проведу, ребят? никак не получается да мне все равно в обход идти я не вижу я не вижу как туда по-другому подняться ну ладно допустим в обход ну хотя бы мне никто сейчас мешать не будет но если я сейчас где-нибудь упаду и навернусь это до свидания просто туши свет я на этом моменте прям застрял очень сильно очень сильно застрял Ну вообще Ну на самом деле Видел, что даже с тем большим медведем Было драться проще, чем вот с этими волками Он хоть и что-то Ходит, дамажит, но он периодически Тупит, он периодически думает Он там что-то поворачивается Что-то от него можно убежать Даже элементарно Эти огонь вокруг себя Расбрасывают а эти стреляют огнем Ну это, это я не знаю Это просто комбо Комбо такого я еще не видел О, Так Ладно, как их сюда запустить Я пока не очень понимаю Только не упади Только не навернись Почему гефес вдруг стал плохим Я не понял Так, и что да надо где свет горит помогите союзникам пройти через а каким образом я помогу как типа по-любому он туда идти разблокировать это все это ж глупость они здесь не могут подняться кстати а вы здесь не можете подняться ребят А вот смотрите а, ну да. Я теперь тоже не могу подняться. Хорошо, я понял. Я вас понял. Отвратительное задание вообще просто ужасно сделано. Сейчас живут эти медведи, убьют меня, и все. На этом наша песенка с тобой сплета. Хорошо, спасибо за игру и так далее. Тут куча оборудования. Ладно. Я просто туда не пойду. Пускай они идут ко мне, я к ним не пойду. А они какие-то уже надамажены. такая ну, же классная полка. Что? Откуда? А, понятно. Они очень громко орут. Потерпи чуть-чуть. Все или это тупо ради ресурсов 42 уровень я, я блин видишь я не могу вставлять модификации в некоторое оружие поэтому приходится так ну и чё ну и чё теперь нафига я это ради ресурсов тупо сделал а можно мне объяснить как провести их туда пожалуйста я потому что пока ничего не понимаю Я других дорог вообще не вижу Ребята, вот здесь Идите сюда Можно сказать им сюда пойти Поднимайтесь Вот проход Идете сюда Спрыгиваете сюда и вы здесь Вы не поверите Он не убивается Я пытаюсь даже Рыскаря убить Он, он застрял там. Может как раз таки в этом и прикол Что типа Рыскарь залагал И типа, меня не пускает туда Ой хорошо Ну вот так еще можно делать может, блин, может дело в этом. Может, залагало то, что противник один остался, и они не могут сюда попасть. Ты херел? Иди сюда. Ну, подойди сюда. Я всех убил, идите сюда. Я не понимаю, как им еще дорогу сделать. Из чего? Каким образом? Как их привести сюда? Что тут есть такого, блин, что может их сюда привести? Я если спрыгну, я туда больше не попаду нормально. Блин, это, это, это отстой. Ребята, ну вот смотрите. Идите, я показываю последний раз. Поднимайтесь сюда. Проходите вот сюда. Поднимайтесь вот здесь. Поднимитесь. О, господи, как. Как с вами тяжело. Я не вижу, что их может привести сюда. Вот они ходят там снизу, как дурачки. И все. Сюда идите. Каким образом мы сделать дорогу? Там я проползал, чтобы добраться до сюда, правильно? Если добираешься до сюда, то ты можешь пройти здесь. Если ты можешь пройти здесь. А если мне визором просканировать? У меня же есть визор. можно разрушить если приложить достаточную силу в этих ничего не спрятано это просто укрытие разрушаем я не знаю Нашел. Да его не видно было, блин, вообще не видно никак Уже время, конечно, надо заканчивать Надо заканчивать И, кстати, когда записываю эту серию, у некоторых уже вышла первая часть, первая серия Хорайзена второй части А у меня она будет доступна только через 7 часов, сама игра То есть я не могу раньше начать никак так, ну я не знаю, мы, скорее всего, за одну серию не управимся в Forbidden West. Ой, Forbidden West, Frozen Wild. Поэтому, поэтому скорее всего, мы закончим сейчас где-нибудь в каком-то моменте. И я еще сделаю. Я, получится запишу... мой черед. Да, запишу сразу еще серию этого. Horizon, Frozen Wild, и потом сразу же Forbidden West. И их подряд как-нибудь выложу. Так что не переживай. Все будет. Сдай лайк, если интересно, но, ну, не знаю, вряд ли кому-то интересно. <laughs> как бы, ну, больше всем харайзен сейчас, по, по большому счету, интересен. Так, и чё, и как? И куда? А, осмотреть котел. Да я бы рад. Ну ладно, тут спуск хотя бы есть. Но я не видел вот эту, какую машину, то, что мост она проводит, вообще никак. Я не знаю, смог бы я поставил все это все провернуть. Чисто теоретически смог бы, наверное. И что и как дальше-то? Свести. А, да? А я этого даже не видел. Прикол. Ну, ладно, идем дальше. Спускаемся по чуть-чуть. Панель управления. Так, секунду ресурсики берем, потому что у меня сейчас... Ну, и смотри, кстати, аптечки я сэкономил сейчас прям миллиард в последней битве, да? Мне даже как-то не обратил внимания. Ну, неплохо. Всем людям, кто слышит, переконфигурация комплекса вызвала дестабилизацию основной геотермической магистрали. Уязвимыми точками можно воспользоваться, чтобы уничтожить дефектные элементы комплекса, Сохранив резервные стабилизаторы. Захват бежен. Прилагаю к сообщению Я не понимаю, что душа пыталась нам сказать. Ну, Она что все сломалось. Она искала способ, как одолеть демона. И, возможно, нашла. Так сейчас мы все сделаем. 28 ноября. Об операции «Свобода» расстройки по всем новостным каналам на нас идет Рой Фаро. Видимо, от него они-то и хотят укрыть барьеры. Но, значит, она думает, Ты что чё так делаешь -то? что? До Господи, Длина шеи, кстати говоря Я хотел грибочек поднять Есть кто-нибудь опасный, типа волков, а? Если нет. На рыскарь пусть живет. Мне не, не жалко. Рыскарь стать для нас вообще чем-то таким, знаешь, типа... Ну, блин, бесполезный. Но это самые первые враги все-таки. Так, дальше что? Ну, я залез сюда дальше. Ну, видишь ты меня дальше что, дорогой рыскарь? Почему у тебя сейчас даже это? Глаз такой сильный. Ну я вижу, что ты пытаешься вернуться, но ты ничего не можешь сделать со мной. Дальше Найди что? Путь, и мы перейдем. Я ищу. Вот что-то как-то сюда. Меня подкинет, а я туда, да? М -м, да. А дальше что? Дальше так же, хорошо. Будем скакать. Ясно, меня должно подкинуть прям, да? Но оно не так резко вылетает, чтобы мне прям амплитуду давать. И... Ой-ой-ой. А куда тогда? А, так вон в другую сторону, хорошо. Я думал, меня, знаешь, выкинет, как с мостами было. Ну ладно. Эй! Так, тут что-то куда-то плющит, куда-то толкает. А, тут пройти надо, я понял. Они и в бок тоже ездят. Это ж поршни, они ж что-то. Ага. Но ведь не слишком прочные. А как мне? Извините. По лаве я не пойду, я понял. Что? Как мне пройти? Поэтому? Это я же спрыгнул от тебя. Еще выше, да? Ладно. Да что такое, наушники, не тупите. Мы поедем сегодня, нет? <звы> Я хочу сейчас добраться до определенной точки. Чтобы все сохранилось. И на этом закончить. Зачем ты меня терроризируешь? Игра. Потому что... Искала способ, как одолеть демона. И, возможно, нашла. Да, Мне кажется, вот эта а, миссия с котлом очень сильно затянута. Я понимаю, очень много машин, интересная информация, но... Мы уже поняли, в чем проблема. Поняли, что душа это какая-то бирюса, которая управляет котлами. Они и в бок тоже ездят. А, Гефест какого-то хрена? чуть чуть чуть чуть типа Гефест, он стал автономным. Мы знаем, что все протоколы стали работать отдельно от Гея, в том числе и Аид. Но почему Гефест вдруг захватил систему бирюзы, я не понимаю. Не вижу в этом смысла какого-то. Все протоколы стали плохими. Ты что теперь? А, я понял. Хорошо. А как ты это решила? Это что, наверное, я перекрыла шахту? Это что тебя побудило об этом подумать вообще? На вид не слишком прочные. Да нормально, справимся. -ти -ти -ти -ти -ти -ти -ти. Элой, подожди, тут что-то интересное. Блин, у меня нет подмодификации, под у меня нет мест. Жду. Давай ле... ну, лезем. О, ну куда, ну, -мо. Вот эти сейчас еще лазенья у нас отнимут очень кучу Очень кучу времени. <laughs> очень много времени. Давай. Вот так, сразу сюда. Да блин, ну -мо. Ну, уж так долго-то можно и не томить. На ну, самом деле, ребят. Так, ну сейчас мне прыгать придется. Это я понял. Так ладно, я здесь. А, я еще не здесь. А где я? Скорее, а то пришлось бы опять ждать, сидеть там висеть. Так дальше идем. Я вот так сделаю, мне пофиг. Я в танке. Я в танке я сократил путь. Только что себе сократил путь. Наде наверное. я не уверен, но было похоже на правду. О. <свист> <свист> <свист> как она этот прыжок совершила <свист> Я офигею вообще Как просто, это было невероятно Это было просто потрясающе Хорошо не вниз, и спасибо на этом Ладно, сейчас прокатимся Да, ладно, едем Куда едем? Обратно вниз? Главное вовремя спрыгнуть Здесь спрыгнуть? Нет, здесь я был. Правильно? Ну, ладно, едем куда-то. Наверное сюда надо спрыгнуть. Или нет? Ладно, едем дальше. Вообще, похоже на то, что туда надо было спрыгнуть. Так, ладно, а как туда попасть? Отсюда просто спрыгнуть, я понял. Ага. Ну все, отлично. Теперь им будет куда проще сюда попасть. А нам как попасть сюда? А, все вижу. Хорошо. Так, аратак. Они идут вообще? Помогите союзникам. Почему союзники просто не могли пойти со мной и сами себе помочь? А где они? Они же были здесь. Они были вот здесь, стояли. Куда они делись? Блях, эти союзники меня убивают. Где они? они стояли вот здесь перед длинношеем. Я...